Смотри, какой кот есть, интересно. Глянь, его берешь на руки, он умирает. Глянь. Тут что с ним такое? Глянь, я не знаю. Тут так. Все, а так нормальный живой кот.